Где должны находиться вы во время записи интервью? Во время того, как вы пишете интервью, вы ни в коем случае не должны стоять за самой камерой. Почему? Сейчас объясню. Значит, человек во время записи интервью не должен смотреть в камеру, он должен смотреть на вас. Я уже сказал вам в самом начале, что запись интервью — это диалог. То есть человек смотрит на вас, вы смотрите на человека, вы задаете вопросы, он отвечает. Но камера в этот момент должна как бы подслушивать и подглядывать за вашей беседой. То есть, соответственно, она должна стоять немножко в стороне. Это не значит, что камера должна стоять слишком далеко от вас, слишком далеко вот в стороне. Нет, камера стоит вот рядышком возле вас. Для того, чтобы видеть в мониторе картинку, саму камеру можно поставить немножко впереди, немножко вот так вот перед собой. Вот. И тогда вы можете посмотреть, ага, как выглядит человек в камере, э, в кадре. И выставивший ваш план, вы можете спокойно записывать. И в то же время камеру нельзя ставить далеко от себя, чтобы человек не получился у вас записанный в профиль. Потому что на картинке мы должны видеть четко лицо человека. Человек должен смотреть на вас. Вот. Камера, соответственно, находится либо с этой стороны, либо с этой стороны. Когда человек смотрит на вас, у него лицо смотрит не фронтально в камеру, а немножко там, в эту сторону, например, или в эту сторону. И в зависимости от того, куда направлен взгляд человека, на, например, вот в камере мы видим, что взгляд человека немножко повернут вот сюда. Вот, да? вот вы сидите, человек... На вас смотрит, камера немного здесь находится, и поэтому здесь у нас получается как бы больше пространства. Помните, мы говорили о том, э, об этом в первом уроке, что когда мы снимаем человека там, средним или крупным планом, мы размещаем его в одной третьей части экрана, то есть мы делим экран, на, э, мы делим, делим экран э, двумя линиями. На три части, да, и размещаем человека в одной трети. Таким образом, у нас получается, что вот человек смотрит так, мы ему здесь оставляем воздух, немножко воздуха над головой, немножко воздуха сзади. И так вот и записываем наше интервью.